Мы изучали там воронку продаж, да, у нас есть там сквозная аналитика, большая там продвинутая аналитика всех, всей CRM-системы и так далее. Мы искали, да, когда у нас, мы уперлись в потолок, когда мы не понимали, что еще может повлиять на количество денег в конце. Самое однозначное, да, что чем ближе, чем выше средний чек, там, тем выше оборотка, это понятно, да. Чем больше количество сделок, тем выше оборотка, это тоже понятно. Чем выше, чем больше количество договоров, так это я сказал, количество сделок, чем идем дальше по воронке, да, из, из, из однозначно, чем больше там, встреч по воронке, тем больше сделок. Это все понятно. Но когда мы, ну, мы, мы уже каким-то образом влияем на это, на то, на все, больше идей нет, мы начали искать еще идеи: На что еще можно влиять? Что сильнее всего влияет на доход? И в итоге в топ у нас вышли несколько показателей. Первое – это количество, количество клиентов в базе, то есть потенциальных покупателей. Помните, да, я говорил, что чем больше клиентов, там, тем лучше. Да, 30, 30 месяцев – хорошо, там, и так далее. Второе было – это количество звонков. Это помимо этих еще. Количество звонков, время звонков, Что-то было еще в топе. То есть, там было около 20 показателей, из них вот эти вышли в топ. Это было, Ну, вот эти были однозначные, мы и так это понимали. Вот эти вышли ну, позже. Какое же было наше удивление, что именно количество звонков влияет сильнее всего на доход, чем, ну, чем остальные показатели. К чему, ну, к чему пришли? Что вообще? Что нам это было? Мы увидели, что... Все внимание сотрудников, все внимание продавцов нужно сконценировать на количестве звонков, не на времени звонков. Время звонков не влияло на результат. Именно количество звонков влияло на количество встреч и даже сильнее, чем количество потенциальных клиентов в базе. Были менеджеры, у которых в базе 200 клиентов, а было у которых 80, 90, 100, 80, 100. Мы сейчас говорим про тех, кто работает уже больше полгода. Мы не, мы не брали в новичков, потому что у них сильно плавает статистика. Мы брали более-менее стабильных ребят. от полугода и выше. Так вот, у кого 200, а другая группа 80-100, но эти больше звонили. У них было больше в итоге сделок и, и встреч, и сделок. Так вот, количество звонков – это самый близкий показатель после количества, количества сделок, количества встреч к деньгам. И наша задача была сделать так, чтобы все внимание сотрудников направить на количество звонков, Количество звонков по базе. Вот у тебя есть потенциальные покупатели, неважно их, 50 или 150, ты просто по кругу им звонишь. Да, есть приоритеты звонков, кому нужно сейчас звонить, кому позже звонить, это вопрос работы с CRM, время мы это тоже не затронем. Но сам факт, чем больше звонков, тем больше встреч, тем больше денег в кармане. Это очень важно. И поэтому мы решили сделать так, все, что можно снять с риэлтора, то есть все, все действия, которые с него можно снять, нужно снимать. Все, что можно автоматизировать, нужно автоматизировать. Поиск клиентов не ведет к деньгам. Это сопутствующий процесс. Мы его сняли с риэлторов. Мы его автоматизировали. Как вы его можете автоматизировать? Сайт плюс трафик – это тоже своего рода автоматизация. Вы один раз настроили, заморочились, озадачились, сделали, и потом получаете стабильный поток клиентов. По крайней мере, в течение года там, минимальное вмешательство. Поэтому убирайте все действия, которые мы назвали приносящие действия. Звонки, деньги приносящие действия. Поэтому, когда приходит в отдел продаж новичок, у него то и, то и дело, хочется ему по серверке полазить, порыться, кому позвонить. Некогда думать, кому звонить. Звони, просто звони. Даже если ты будешь в тупую звонить, это будет результативнее, чем просто сидеть и думать, кому позвонить. Раз первый шаг. Это базовая недвижимость. Сегодня мы о нее не говорим. Это ваш продукт. Второй шаг это обеспечить себя входящим в изобилии, то есть заявками в изобилии. Если вы этого не сделаете, вся система работать не будет.